Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Продолжаем делиться инвестиционными идеями. И напомню, что мы подбираем также и портфели, обучаем техническому анализу. Если вам это необходимо, то проходите по ссылке и узнайте условия обучения. Ну а сейчас мы проведем такой некий батл между двумя компаниями FUBA TV и Dish Network. А они представители entertainment э, отрасли. И какая же компания из этих завоюет лидерство. Ну, посмотрим, посмотрим. Начнем с Fubo FUBOTV. ТВ это платформа для потокового вещания в прямом эфире для спорта, развлечений, новостей. Компания получает э, доходы от продажи услуг по подписке, ну и, естественно, рекламы. Работает в Соединенных Штатах. Компания DISH. Имеет два основных бизнес-сегмента – платное телевидение и беспроводная связь. И опять же, платное телевидение делится на, две, на два направления. Это, собственно, само платное телевидение и потоковое вещание. Сервис потокового вещания называется Sling TV. Как раз он и конкурирует с Фуба TV. Ну и беспроводной бизнес состоит из... Ну, естественно, беспроводных услуг и развертывание C5G. По выручке. Итак, компания Фуба. Во втором квартале выручка Фуба выросла на 196%. И это обусловлено доходами от рекламы, которые выросли аж в 280%. И это все, опять же, не спасло Фуба от убытков. Компания по чистой прибыли находится в убытке. На чем же ответит Dish? Во втором квартале выручка Dish подскочила на 40 процентов, и чистая прибыль компании увеличилась выше прогнозов аналитиков, что говорит о том, что Dish находится в плюсе и в серьезном плюсе. Но минус Dish в том, что сократились количество подписчиков платного телевидения на 67 тысяч, хотя прогноз был потери 96. С другой стороны Сильно ТВ uh, у Dish Network увеличились подписчики на 65 тысяч. То есть, здесь в принципе потери нет, а есть такой некий переток uh, подписчиков с, одной, uh, с одного направления на другое. Ну и Dish запустил снова спортивный канал Барстол, который и будет предлагать контент о спорте и поп-культуре. Ну, то есть, практически, uh, аналог ФУБА-ТВ. Чем же ответит Фуба? Фуба представляет свой бизнес таким образом снижение платного телевидения, то есть доход, доходов от платного телевидения и перенос все это на рекламу, то есть основной доход от рекламы на подключенных устройствах. И самая фишка Фуба ТВ, что они запускают онлайн ставки на спорт, то есть подписчик смотрит трансляцию и онлайн здесь же может делать ставки и это очень интересно да чем же ответит на этот dish компания dish намерена создать облачную сеть 5G на базе Open run и охватить на минуточку 70 процентов населения соединенных Штатов к 2023 году Уф. чем же ответит фубытВ Фубо ТВ протестировал свой сервис онлайн ставок. Он пока в тестовом режиме. К концу года они хотят запустить его на полную мощность, но он уже показал плюс 37% заинтересованность подписчиков Фубо ТВ. Не слабые проценты. Чем же ответит Диш? Диш заключила долгосрочное соглашение о стратегических сетевых услугах с компанией. IT&T, ну и э, сами понимаете, что становится такой крупный конгломерат и оператор мобильной виртуальной связи DISH под названием MVNO. Итак, двигаемся дальше. ТВ. аналитики видят цену ТВ на уровне 45 долларов. Сейчас она стоит 26 долларов и рост порядка 60%. Чем же ответит DISH? Аналитики видят стоимость DISH на уровне 52 долларов. Сейчас она стоит порядка 41 доллара и это рост на 26%. Вот такой, такая битва между двумя компаниями. Ну а теперь давайте перейдем э, к первой стойке. Итак, здесь что мы видим? Обе компании не платят дивидендов. Обе компании находятся в минус по балансовой стоимости. Ну, это вследствие того, что, скорее всего, патентов много и... Я думаю, что нужно начать с цифры из отчетов. Во-первых, DISH 19 миллиардов капитализация, FUBA 3 миллиарда. Что сразу ставит DISH на первое место, ФУБА на второе, как развивающуюся компанию. Что мы видим по чистой прибыли? DISH 1,7 миллиарда, FUBA минус полмиллиарда. Если посмотреть на денежный поток от операционной от основной деятельности, то у, FUB, у DISH это еще выше, в два раза 3,3 миллиарда, а FUBA все также же в минусе. Опять же, DISH имеет 13 миллиардов долгов, а FUBA в этом случае выглядит намного лучше, потому что здесь 0. Если мы вернемся к мультипликаторам, то э, здесь тоже самое подтверждается по поводу закредитованности, но опять же, опять же по цифрам, если посмотреть, то ФУБА здесь выглядит э, намного хуже, потому как и рентабельность у DISH выше, валовая маржа выше, Процент чистой прибыли, net profit margin тоже выше. Здесь некорректная цифра, потому что прибыль в минусе. И отсюда некорректный расчет, то есть его нельзя принимать внимание. Ну и остальные цифры мы видим, что точно так же в пользу за компанию DISH. Осталось только посмотреть: да, действительно по графику. Dish мы находим, Мы видим, что находится в восходящем таком что ли локальном тренде фуба фуба далеко внизу ну и отсюда мы можем предположить что потенциал у фуба вверх идти намного выше чем у dish здесь можно сделать вывод такой что диш более стабильная компания более надежная и я бы даже сказал, что, наверное, здесь больше долгосрочные инвестиции. Фуба, скорее всего, среднесрочно или краткосрочно даже можно инвестировать тоже. То есть обе компании, в принципе, достойны портфеля, но в разных весовых категориях, если так можно сказать, в разных количестве процентов депозита. Ну и, в принципе, заключение аналитиков тоже примерно... Также звучат, что ФУБА в течение года лучшая инвестиция, нежели DISH. А на ваш взгляд, какая компания лучше, напишите в комментариях. Увидимся в следующих видео.